смотрите это видео до конца и вы узнаете о том как принять подачу с верхним либо с верхней боковым вращением а также вы сможете принять участие в супер розыгрыше сразу двух накладок Итак, не переключайтесь всем привет меня зовут кузнецов никита вы смотрите канал настольный теннис для всех сегодня я хотел бы вам рассказать о том каким образом можно принять подачу с верхним либо с верхним боковым вращением потому что на практике чисто с одним вращением либо с верхним либо с боковым подачу не подают в основном они бывают со смешанным вращением и так как вы знаете Вращения разделяются на несколько моментов. Первое – это вращение верхнее, когда движение руки выполняется вверх. Второй вид вращения – это боковое вращение, когда рука, в которой находится ракетка, подходит к мячу сбоку и выполняется движение справа налево. Также имеет место быть нижнее вращение, и может быть подача без вращения, либо как она называется пустая Я бы хотел рассмотреть сегодня подачу с верхним вращением и с верхнебоковым Итак, вы можете принять эту подачу в принципе двумя, либо тремя вариантами Первый вариант это топ спин Конечно, если эта подача длинная и позволяет начать атаку All uh right. -huh. Второй вариант, если э, подача э, выполняется укороченная, но с таким же вращением, вы можете принять ее скидкой, также либо справа, либо слева. Третий вариант. Если эта подача выполняется быстро с боковым вращением, не всегда бывает удобно сделать топ спин, вы можете принять эту подачу подставкой либо накатом в какой-то из определенных углов стола. И по традиции в конце несколько советов. Для того, чтобы правильно тренировать прием подачи, я рекомендовал бы вам исполнять топсы, скидку, не мощные, не скоростные, а для начала больше делать данное упражнение на чувство, с большим количеством мечей и перед тренировкой отрабатывать данный элемент там 10-15 минут и, конечно, в конце тренировки. Это позволит вам добиться максимальных результатов за короткое время. Теперь о нашем конкурсе вы, наверное, все смотрите чемпионат мира по футболу, который проходит в нашей стране. Я думаю, что никто из вас не пропускает ни одной игры, потому что это настоящий праздник спорта. И в связи с этим я хотел бы провести розыгрыш. Вы можете выиграть вот эти две накладки. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо выполнить следующие условия. Первое. Это подписаться на мой канал. Второе. Поставить лайк. Третье. Нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, которые происходят на моем канале. И четвертое. Вам необходимо дать максимально точный прогноз команды, которая выиграет чемпионат мира. Например. Германия в финале победит Бразилию со счетом 3-1. Если будут одинаковые прогнозы, я выберу тот прогноз, который был дан первее. Либо же, если не будет ни одного точного прогноза, то мы выберем тот прогноз, который максимально близок был к финальному результату. Итак, с вами был Кузнецов Никита. Всем пока, на связи.